Друзья, всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня смотрим еще интересный проект. В первую очередь сразу хочу сказать, что он только запускается. У нас даже веб-сайт разработки, но он появится в ближайшие дни, максимум на следующей неделе, то есть до пятницы. И это будет интересная платформа, на которой мы сможем размещать мастерноду, да, и запускать ее в один клик. Все очень просто и быстро, и на самом деле интересно. А решил показать его на самом старте, и даже, грубо говоря, до него, так как э, здесь, в принципе, я думаю, будет в будущем э, неплохой, э, неплохой X мастерноды, да, если вы ее купите, у нас будет отличный рой. И, в принципе, по ценам здесь все довольно-таки... Э, очень даже оптимальные цены с нынешним даже курсом, и я думаю, что можно будет смело заходить, мы будем следить за новостями и вообще смотреть, что у нас из этого будет получаться. Соответственно, обновления по проекту будут у нас и немного позже, то есть сайт у нас выйдет на следующей неделе, будет полное описание, дорожная карта и так далее. Естественно, все это запишу, покажу вам, то есть так что не переживайте, сейчас маленький вкратце обзор, да, и вообще, я думаю, что стоит вам рассказать. Ну, естественно, мы на платформе сможем запускать мастерноду. Мастернода, для тех, кто не знает, это работающий компьютер в сети или сервер, да, запущен на нем локальным криптовалютным кошельком, да, и с определенным количеством какой-то криптовалюты, да, которая у нас будет работать на пост подтверждения транзакции. Немного сложно, но я думаю, стоит почитать. Кто не, не разбирается, поймете довольно-таки быстро. Но проще понять на практике, как это вообще в принципе работает. Но здесь ноды будет неплохо сыпать. Я надеюсь, будет неплохой, неплохая цена на биржа, так что посмотрим, что у нас вообще из этого получится, да, и, ну, в первую очередь, естественно, мы, я буду делать здесь акцент на мастерноды, потому что она стоит 0.1 биткоина, это довольно-таки приемлемые деньги, купить ее позволить может себе абсолютно каждый. Плюс в этом проекте, я смотрю, администрация зашевелилась и как-то очень активно действует в последнюю неделю, и вот у них какая-то рекламная кампания намечается большая, посмотрим, что из этого у нас получится, они, делали, они опять же говорят то, что это будет вообще лучшая мастернода, которая за эти деньги вам принесет просто нереальные эксы в кратчайшие сроки, и опять же у нас идет больше, мы упираемся в то, что это на краткосрочной перспективе проект, и можно будет очень быстро заработать. Они, кстати дело у меня объясняли, что они будут получше, чем PiVX проект, который я до этого показывал. Почему-то сравнивают его вместе с ним, то есть у них будет все гораздо лучше, быстрее и так далее. Не знаю почему, но они попросили это озвучить. Я им говорил, что буду делать видео про них. Ну не знаю, в общем, доношу до вас. Но посмотрим, потому что никакой информации вообще про них нету и сейчас более подробно и Здесь, наверное, не совсем соглашусь, но окей. кошелек он будет, он в разработке, я не могу сейчас показать, это будет все немного позже, естественно, как запустится все полноценно. Очень будет круто то, что, ну, в принципе, мои уже подобные проекты, я показывал его да, для вас, многие, думаю, до сих пор пользуются платформами, которые у нас были. И что стоит сказать вообще, то есть очень круто то, что можно будет запустить в один клик мастерноду, это вам не нужно заморачиваться или постоянно держать компьютер включенным, да, открытый кошелек и так далее, этого абсолютно не нужно делать, у вас есть платформа, которую которую вы заходите и на этой платформе мастернода любого проекта абсолютно, вы можете как бы здесь зарегистрироваться, да, грубо говоря, перенести ее сюда простыми словами, и запустить в один клик. То есть их не, будет работать все на их сервере. Ваши ресурсы абсолютно не понадобятся, и все будет работать постоянно у них. То есть за небольшую плату, я не знаю, сколько это будет стоить, может быть, они будут брать в токенах, в их них не знаю, что-то получится, но нужно смотреть от, то есть толчок будет первый от того, какие вообще проекты сюда зайдут и какие будут мастер-ноды здесь размещаться, кто общее здесь будет размещаться и от этого будем смотреть. Я думаю, от этого варьироваться будет как-то цена уже на бирже. В общем, посмотрим, что-то получится и в будущем я надеюсь очень, что будет хорошая цена, но по крайней мере девы это обещают, они говорят, что вот 100% цена будет просто супер, то есть войдете там, с ценой 0.1 битка за мастерноду и просто отобьете в кратчайшие сроки, то есть рой будет просто м -м, супер большой, то есть там первые 23 с мастернод просто купятся там в течение нескольких дней. Но я думаю, стоит входить сюда непосредственно, когда, когда здесь будет уже биржа, чтобы исключить все риски. Да? Я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну и думаю, более подробно что-то еще не стоит рассказывать, потому что у меня даже нету ссылок, знаете, на что посмотреть, на что общая операция и с чего это вообще рассказать и показать. Просто, к сожалению, нету, я в двух словах сам так перефразировал все, что прочитал и решил показать вам. Что еще интересно скажу, здесь будет, да, здесь будут мастерноды и у нас будет постмайнинг плюс майнинг. Алгоритм у нас это все будет скрипт всего здесь у проекта будет если не ошибаюсь вот 80 миллионов монет прямой будет 8 миллионов слушайте ну на самом деле он не маленький это 10 процентов но окей пускай будет так посмотрим то есть здесь безлимитный максимальный то есть время стейка стака, оно она безлимитная не знаю как это будет происходить то есть оно вообще не ограничено и ну, это связано, наверное, с майнингом. И мастернода будет стоить 1000 монет данного проекта. Это у нас будет 0.1 биткоин. Такой будет эквивалент биткоин, да, с их монеты И вот ну, так, в принципе. Так что, ребят, это маленький-маленький обзор для вас. Посмотрим, что будет дальше. Еще могу открыть инстаграм, показать. мне больше других ссылок нету Есть еще телеграм. Ссылки, естественно, будут в описании. Вы посмотрите, зайдете. Дискорд и так далее Будут, вы увидите ссылки на разработчика, Когда вы увидите, кто у нас в группе Любой вопрос можете задать, кому интересно И в любом случае, также можете Обратиться ко мне через мою почту Или можете написать, я буду в группе Дискорда, в или можете написать мне на почту мою личную, плюс комментарии, пожалуйста Пишите, спрашивайте. Спасибо за просмотр. ребят, делимся своим мнением в комментарии. Ставим лайки, подписываемся, кто еще не подписался. И ждем новое видео с данным проектом. Оно будет уже в течение недели. Всем спасибо, всем пока.